вот так нельзя как только закончится карантин карантин можете меня потом вспомнить сразу же начнут говорить о том что на планету падает астероид и что нам скоро будет конец и что эти последние 10 лет будут самыми последними и потом будет потоп я уже столько этой информации получаю знаете как в песне высоцкого то тарелками пугают дескать подлые летают и так далее кот анджун янум акин работает да уважаемый андрей андреич рада видеть вас спасибо о другом напишу лично на телефон ну спасибо подскажите пожалуйста как правильно очистить запечатать пространство при занятиях и на природе как правильно читать мантры и коды на природе запечатывать пространство не нужно себя обводим читаем ум махумхахухри в шесть сторон ставим ваджер и на этом все заканчивается.